Почему на эту должность я должен взять именно вас? Я готова работать и день, и ночь. Что отличает вас от других кандидатов? Ну, наверное, это мои два высших образования. Ну, давайте, удивите меня. Здравствуйте, собеседование здесь. <связывание> Ничего. Да там походу уже... Привет, меня зовут Вика, мне 18 лет. И я ищу парня. Ну, у меня особо нет никаких талантов. А... М -м -м -м -м Вы все равно пишите. Я буду рад. Хэштег не накрасилась, хэштег не лашка, хэштег твоевно из боку банты. <рик> <рик> Олежа, сейчас к тебе приедем. <последователь> да блин, иду я, что ты орешь-то вечно. Не, не поможете мне? Узнай да? Мне залупу подержать надо. А? За залупу надо подержать. Че? Залупу, залупу. Просто как что Просто хочу. А поминь, где здесь Нет. Просто мне надо, чтобы в руках она была, хочешь, фотографировать, пацан отправить. А вон иди других проси, чтобы она Бля, потому что не принесла иди проси, залупу свою подержать. Пойдем, пока. Залупу подержать. Просто я не вижу, мне надо залупу подержать. Че? Нет, залупу надо поддержать. Кого? Залупу. За поддержать Подержать залупу и чтобы сфотографировать. Залупу? За лупу, лупу. А ты не можешь мне залупу поддержать? Залупу поддержать надо. Залупу. Залупу. А? Нет, ты меня не так понял. Сфотографируй, чтобы залопу поддержать. Ты сможешь? Ай-яй-яй! Что за прикидончик? Ничего себе, малыха! Что ты? Как дела? Нормально как, А ты же гуляешь? Да Ничего, катаюсь! Ничего катаюсь? Слышишь? Что за прикид? Что а? за прикид? Нормально? А. А, передай привет подписчикам! А? а? Говорю, передай привет подписчикам! А? Говорю, передай привет подписчикам! Да, красава! Ну, что, Да. Что ты? Едешь со мной? Да! Ну, не знаю, погуляем куда-то, покушаем, едешь.